Итак, в рамках рассмотрения розничной продажи нам осталось рассмотреть отражение в системе операции возврата товаров покупателям после закрытия кассовой смены. И хотя у нас кассовая смена уже закрыта, напомню, что мы делали прием розничной выручки из кассы ККМ, мне бы хотелось снова отразить в системе розничную продажу и снова закрыть кассовую смену несколько иным способом. Давайте от слов к делу посмотрим, как. Итак, раздел продажи, режим РМК. Для начала мы с вами откроем смену и отразим розничную продажу. Открытие смены. Все, регистрация продаж давайте выберем что-нибудь для нас совершенно не важно что зарегистрируем в системе продажу все можно выходить из режима РМК и вот здесь вот перед нами меню РМК я обращаю ваше внимание на то что здесь вот есть кнопочка закрытия смены если задуматься то пожалуй Закрытие кассовой смены именно таким образом, в контексте нашей задачи, мне кажется более логичным. В самом деле, кассир смену открывает, кассир смену закрывает. Давайте же добьемся от системы такого эффекта, чтобы кнопка эта активизировалась и позволила нам закрыть смену. Что для этого нужно сделать? Ну, наверное, понятно, что речь идет в данном случае о настройке прав Итак, раздел администрирование, пользователи и права. Персональные настройки пользователей, дополнительные права пользователей. И вот здесь вот у нас с вами в группе меню РМК есть опция разрешить закрытие смены. Давайте опцию отметим, Записать и снова попробуем вызвать меню РМК. Отлично! Вполне ожидаем результат. У нас активизировалась кнопка закрытия смены. Давайте закроем смену. Закрыть смену. Да. Угу. Отлично. Выручка составила 470 рублей и система автоматически зарегистрировала выемку средств из э, кассы. Давайте для того, чтобы учетные дыры не образовалась примем розничную выручку так принять оплату мы с вами уже сталкивались с этой особенностью системы когда у нас касса ККМ-отправитель автоматически не заполняется давайте перевыберем документ расхода денежных средств все, проблема решена хорошо Теперь давайте перейдем непосредственно к отражению возврата товаров покупателям после закрытия кассовой смены.